Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Ну что ж, скоро у нас в игре появится боевой пропуск. Что-то долго разработчики запрягали, да, в танках уже это появилось достаточно давно, да и в любой <смех> онлайн-игре практически уже, наверное, это присутствует. Да, это определенный способ монетизации, то есть, ну, есть базовые награды тоже здесь у нас будет. Также когда в танках тоже базовые, хочешь получать больше наград, то есть, платишь, реальные деньги, награды будут гораздо жирнее. Вот сейчас и посмотрим, разберемся, что вообще из себя этот пропуск представляет, да, какие у нас задачи. Ну, задачи, да, просто, зара просто играем, зарабатываем опыт, продвигаемся по прогрессии, получаем награды, да, деньги заплатили, получаем награды <laughs> в, в разы больше, ну, наверное, да. Так, для этого, в принципе, все. И рассчитывается Так, будут у нас ежедневные задачи, еженедельные задачи, ежемесячные задачи Все они из себя представляют, как я уже сказал ранее Это просто зарабатываем опыт Да, вот здесь произошли определенные изменения Это получается у нас, тестируется сейчас эта система обновления 0.11.10 Да, вот к примеру, условия ежедневных боевых задач То есть первая задача, ну, да, тут еще таблица приведена, что было, что стало то есть, заработаете 250 базового опыта в одном бою. Ну, базовый, я так понимаю, это чисто, чисто опыта за бой, то есть, ну, задача простенькая, да? Ну, что такое 250 опыта? Это два раза выстрелил, один раз попал. все, уже ты задачу выполнил, то есть, теперь изменяется и будет 300 единиц базового опыта. Но при этом не в одном бою, то есть, задачи, казалось бы, да, усложнили как бы, но и в то же время упростили. То есть, раньше надо было 250 в одном бою, теперь 300 за любое количество боев. Ну, с одной стороны, это тоже. Один бой, я думаю, достаточно, чтобы заработать 300. Ну, и дальше, по-моему, без изменений в ежедневках. Вторая, 500 базового опыта, и там, и тут третья. Ну, в общем, да, не буду говорить. То есть, третья задача 1000, четвертая – 1100, пятая – 1200, третья – 1000... Ой, шестая задача 1300, база опыта, но только, да, начиная с третьей задачи, раньше учитывались победные бои, теперь это с четвертой, То есть первая, вторая, третья, просто зарабатываем опыт, да, проиграли, выиграли независимо, то есть нам это в задаче учитывается. А четвертая, пятая, шестая, то есть только учитываются победные бои, но тоже немного, да, задачи, я думаю, в основном можно, ну... Делать за один бой, если ты в бою, конечно... Ну что такое 1100, 1200, 1300? Опыта? Это не так и много надо в бою сделать, чтобы получила, эту планку за один бой преодолеть, да, и пройти по пропуску. Дальше, так сказать, да. Ну теперь смотрим условия еженедельных боевых задач. То есть также здесь до изменений, после изменений. Можно сразу общий итог под подвести, да, чтобы пройти все еженедельные задачи. Достаточно было раньше заработать 25 Тысяч базового опыта в победных боях. То есть все бои только победные учитываются, да, ну вот, к примеру, первая задача две с половиной, там ну, вторая, третья тоже. Так, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая по пять Ну а теперь произошли изменения. Пожарная то бегуга. есть теперь у нас первая, вторая, третья задача здесь просто учитывается, базовый опыт, ну то есть чистый. Первая 2, потом три, потом четыре. И дальше три задачи, уже учитывается только победные бои. Да, ну, задача усложнилась немножко, получается. То есть на 2000 опыта в общей сложности надо заработать больше, чем раньше. Ну, кстати, ежемесячных задач примера здесь нету, но, наверное, они тоже -то по аналогии. То же самое, только надо <с> гораздо больше опыта, возможно, зарабатывать. Ну, теперь посмотрим, что, да, больше всего, конечно, интересует. Это какие награды у нас можно здесь получить. Да, вот тут таблица, пример базового пропуска. Что мы получаем, да? единственный вот, момент раздражает, есть уровни без наград в базовом пропуске. Ну, неужели туда нельзя было, ну, какой-нибудь, блин, худо-бедно, флажок хотя бы запихнуть, чтобы человек всегда прошел уровень, получил награду. А тут получается, например, первый уровень, сразу, пф, награды нету. То есть награда идет только со второго уровня тут три контейнера больше сигналов. На третьем уровне опять стоит прочерк, ничего нету. Четвертый, пятый уровень тоже там зарабатываем контейнеры, да, 5 контейнеров стандартные бонусы, три контейнера особые, особые бонусы. Шестой опять прочерк, ну, в принципе, да, так и идет потом. Через два, где-то через один уровень То есть награду то получаем, то не получаем Ну, немного несправедливо, да, для, для По отношению к игрокам, да, которые... Да и к любым, да, если даже ты задонатил То есть купил улучшенный боевой пропуск То ты все равно, получается, да, здесь По-базовому Без награды какие-то уровни проходишь, да Это где-то, ну, чуть меньше половины Ну, какие-то уровни все таки с наградами Ладно, всего будет... 40 основных уровней и 20, я так понимаю, это дополнительно. Это уровни постпрогрессии, так называемые. То есть сейчас посмотрим суммарно, что можно будет заработать, пройдя... То есть вообще, да, боевой пропуск у нас будет идти 4 недели. Вот, то есть сейчас посмотрим суммарно, что можно вообще заработать, если пройти 60 уровней этого боевого пропуска. Так, это у нас 50 контейнеров больше сигналов. 1 миллион кредитов, кстати, что-то маловато, да, как раз-таки больше всего и хотелось бы видеть здесь кредитов, ну, и какой-то валюты, да, у них там вот эта сталь, уголь, очки исследования, ну, кстати, это все будет, но вот кредитов могли и побольше бы запихать, ну, возможно, в улучшенном пропуске, ну, невозможно, а точно кредитов будет побольше. Так, дальше, 26 контейнеров, стандартные бонус, бонусы, 12 тысяч угля, 3 слота в порту, 8 контейнеров особый бонусы, 1200 очков исследования, вот это да, одна из самых у нас, точнее не одна, а самая важная валюта в игре, точнее самая труднозарабатываемая. 1200 единиц стали, 15 контейнеров, редкие бонусы, 5000 свободного опыта и 10 тысяч элитного опыта командира. Ну что ж, да, вот с одной стороны от игроков ничего не требуется, да, определенного. Если ты не хочешь платить, ты не платил, ты так и можешь не платить. То есть, да, награды, в принципе, что они лишними не будут. Да, все равно там нет-нет, какой то игровое... Э, да, и ну, в основном, валюта получается, да. Ну и игровое имущество в виде там всяких сигналов, бонусов так далее и тому подобное, это у нас не лишнее получаем. Да, хочешь получать больше, так сказать, награды жирней. Ну что ж, надо донатить. Донатил награды, я думаю, в 2-3 раза за литней. Там уже возможно будет и премиум аккаунта. Ну и побольше, наверное, вот этих вот. Сложно зарабатываем ресурсов в виде угля, очков исследования и так далее и тому подобное. Ну, ждем, что ж, когда у нас боевой пропуск в этой игре появится. Лишним эта вещь точно не будет. Так, ну еще в конце немного балансные прарки. Здесь у нас несколько кораблей были слегка изменены. Ну, в принципе, не так сильно, да, к примеру, вот японский авианосец шестого уровня, торпеда, используемая следом эскадрильи торпедоносцев, заменена на аналогичную используемую базовой эскадрильей торпедоносцев, да, кому вообще это надо, кто играет на авианосцах шестого уровня, не знаю, да, ну, когда ты прокачиваешь, понятно, а потом уже, нафига он тебе в порту вообще ну, прокачал десятку и радуйся. Так, и дальше у нас изменяются три британских линкора, это... Так, шестерка из новой ветки, по-моему. Время перезарядки орудий главного калибра будет уменьшено с 27 до 26 секунд. Так, монарх это, по-моему, старая ветка. Дальность льба орудий ГК увеличена. 9... Да, в корабли в игре уже хренальон лет. И вот решили на полкилометра монарху дальность увеличить. 19-1 станет 19 6. Так, и значение параметра сигма увеличено, то есть, ну, не сильно было 1,8, станет 1,85. То есть, чуть-чуть зал будет совсем капельку кучней, то есть, вы это даже не заметите. Так, и девятку у нас подвергается, кстати, у девятки больше всего изменений, сразу целых три. Увеличивается Дальность стрельбы орудий главного калибра На целых 400 метров Вот вдруг разработчики посчитали Что вот, ну не хватает немножко Да, давайте 4 сотни подкрутим Была 20,7 Станет 21,1 Так, также здесь улучшается Сигма Ну, в принципе, как и у Монарха Это не буду озвучивать Так, и время перезарядки орудий главного калибра Будет уменьшено на 1 секунду С 30 до 29 так, и еще один японский авианосец. На этот раз супер, то есть 11 уровень. Дистанция патрулирования истребителей увеличена с 3,5 до 4 километров. Время прибытия истребителей после вызова уменьшено с 6 до 3 км. Секунд. Не знаю, кто хочет себе покупать супер авианосцы. Ну, хотя в рандоме они частенько встречаются. Ну, не знаю. У меня вот есть один супер линкор, и что-то больше пока неохота на это тратить кредиты. Слишком <с> дорогое удовольствие. Мало того, что да, он стоит там 50 лянов, так еще он и. Играется. Ну, не то чтобы в минус, но и особо не в плюс. Все-таки на нем не заработаешь. Да, это не про это. Это чисто в удовольствие. Да, я такой большой, крутой, круче всех. Сейчас пойду буду нагибать. А тут, ну, тоже такое бывает. А они, да, где с криками, ура, я самый мощный давит по центру и сливается, Это вот такие супер у нас. Супер игроки на супер кораблях.